Следующее доказательство странных послаблений Алексею. Ну, во-первых, что он дает подписку о невыезде и тут же летит в Омск на съемке очередного своего разоблачительного произведения. Но самое главное, это само разрешение на выезд нашего подопечного в Германию по прямому распоряжению Путина, о чем ВВП лично сообщил на пресс-конференции. В ту же секунду, видите ли, как Юлия Навальна обратилась, в ту же секунду Путин и разрешил. Жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германии. Ну вот в эту же секунду. Знаете, я как-то не замечал за Владимиром Владимировичем такой внезапной чувствительности к проблемам маленького человечка. Давайте вспомним, как долго Беньямин Нетаниягу общался с российскими властями из-за какой-то девчонки, попавшейся с коробком Гашиша в аэропорту. Сколько месяцев ее держали? Вспомним, сколько мариновали Надежду Савченко. В общем, десятки таких случаев было, которые лично меня, честно говоря, раздражали. Мне всегда казалось, что Путин слишком долго зацикливается на таких маленьких людях, вместо того, чтобы побыстрее от них избавиться и закрыть проблему. Но у него на это были свои аргументы. Кого-то старались обменять, кого-то наказать. Вспомним и закон Димы Яковлева. Уж какой ущерб для всей внешней пропаганды. Ну и тут Путин, если уж уперся рогом, то ни за что не пошел на уступки, кто бы там что ни говорил и не просил. А тут вдруг президент ни с того ни сего расчувствовался и за два дня дал разрешение на перелет Алексея. Говоря, что два дня это слишком долго. Ребятки, о чем вы? Кого и когда выпускали так быстро? Да и немцам надо было собраться. и Июля Навальный документы и вещички, хоть элементарно и в Томск, привезти. И Марии и певчих в своей бутылочке. Вот только эти сказки, что ждали два дня, чтобы очистить кровь от остатков яда… Эти сказки не надо, пожалуйста, рассказывать. Спросите у любого спортсмена, не знаю, сколько времени надо чиститься, чтобы вас не поймали на запрещенной химии. Да и то никогда нет уверенности. А тут за два дня все рассосалось. Но может вы не помните, у тех же Скрипалей… Находящихся без сознания по решению суда взяли анализ через три недели после события. И анализаторы такие, естественно, нашли в их крови все, что им было нужно. Они всегда находят то, что им надо. А тут всего каких-то два дня. Ну, предположим, ладно, Владимир Путин вдруг резко подобрел, Возможно, его жене и дочкам очень нравился симпатичный Леша. И они проездили по ушам президенту, и он так и его выпустил за границу себе на голову. Но как разумно объяснить Лешину поездку в Барселону для лечения глазика в 2017 году? Напоминаю, когда он находился на условном сроке. Что это было за очередное пасхальное чудо, находясь на условном сроке, дважды получить от Путина разрешение на лечение за границей, это все равно, что дважды выиграть в лотерею и главный приз по миллиону долларов. Ну, типа так совпало. Один раз угадал 6 из 49 и через три года снова угадал. Ну, как говорится, с кем не бывает. И почему Алексей поехал именно в Барселону, а не в ту же Германию, где есть отличный глазной центр в Гамбурге. О том, чтобы лечиться в Москве, я даже и не говорю. Ижу, понятно, что для лидера оппозиции это совершенно не по рангу. Я думаю, что Алексей выбрал Барселону, чтобы просто отдохнуть и погреться на солнышке. В конце концов, и проекты Кремля должны когда-нибудь отдыхать. А официально не поедешь же. Вот и пришлось устраивать спектакль. Народу представление понравилось. Как мы помним, поливание зеленкой производилось дважды. Но я подозреваю, что первый раз Алексей неосмотрительно устроил фотосессию сразу после события, а с такими ясными, чистыми и честными глазами за границу его же не отправишь. Поэтому через месяц поливание пришлось повторить с учетом и исправлением предыдущих ошибок. Таким образом, я считаю поддержку Алексея Навального российскими властями лично Путиным, делом доказанным. И повторяю, это только малая часть из тех доказательств, которые были озвучены мною во многих других роликах. Все эти видео будут в закрепленном комментарии.